Добрый день, с вами Довин Наташа, художница компании Таир. Не так давно у нас в ассортименте появились спиртовые чернила. Это очень интересный и самобытный материал. И хочется показать, что чернила используют не только для рисования, но и для декора. Берем обычную керамическую кружку и спиртовые чернила Таир. Салфеткой обильно смоченной с пропиловым спиртом протираем кружку, чтобы чернила лучше растекались. Наносим чернила, чередуя разные оттенки. Затем из пипетки добавляем спирт и крутим кружку, добиваясь красивых перетеканий и эффектов. Работать нужно быстро, потому что спирт испаряется почти моментально и краска схватывается. Единственное, что можно контролировать в этом способе декора это сочетание оттенков. Главное избегать совсем контрастных сочетаний, вроде красного и зеленого, и не смешивать слишком много цветов. Добавлять чернилый спирт можно до тех пор, пока результат не понравится. Если совсем не нравится, то салфеткой, смоченной в спирте, легко стереть все. Но мне нравится результат. Получились таинственные космические переливы. Какое-то время кручу кружку вокруг своей оси. Потому что если сразу перевернуть ее, то узоры могут начать стекать вниз. Протираю за запропиловым спиртом бодок кружки и очищаю ее изнутри. После высыхания кружка приобретает водостойкость. Можно мыть ее теплой водой с мылом, но без абразивных средств, губок и посудомоченных машин. У меня есть деревянная черная шкатулка, хочу также задекорировать ее с помощью спиртовых чернил. Лучше всего чернила растекаются по скользкой поверхности, поэтому я покрыла шкатулку двумя слоями акрилового глянцевого лака. Протираем шкатулку салфеткой, с в изопропиловом спирте. Начинаем по капелькам добавлять спиртовые чернила. В этот раз использую только разные перламутровые оттенки, потому что они восхитительно смотрятся на темной подложке. По гладкой смоченной спиртом поверхности чернила отлично разливаются. При смешивании дарую очень интересные переливы. Стараюсь без остановки крутить заготовку, чтобы чернила нигде не застыли каплями, а ровно покрыли всю поверхность. Иногда добавляю из пипетки несколько капель из спирта, чтобы нигде не осталось проплешить, а переходы стали более плавными. То же самое делаю на крышке шкатулки. После того, как чернила высохли, они приобретают водостойкость, поэтому я спокойно рисую по ним акриловыми красками вот такую графическую стрекозу. Мне показалось, что это удачный выбор мотива, потому что перламутровые чернильные оттенки очень напомнили мне расцветку стрекоз. Кое-где добавляю золотых линий, используя акриловый металлик. После высыхания краски закрываю шкатулку универсальным акриловым лаком. Посмотрите еще немного на космические переливы. Все-таки статичная фотография не может передать всего этого блеска и волшебства. творить с удовольствием и до новых встреч!